буквально 15 секунд, и за эти 15 секунд вы можете подписаться на мой канал, поставить лайк, порекомендовать это видео своим друзьям. Я что то немножко забыл, потому что тут каких-то два челика очень странных, они а какие-то мутные, какие-то ненасыщенные. Вот я насыщенный, вот такой вот. Я скин забыл сменить! Ё-моё! у меня же стрёмный сейчас! Господи! Да, фейл Эпик просто фейл какой-то Я вообще, типа, забыл То, что надо было сменить скин Ну, просто, не знаю, я, короче, сделал себе решейд скина А он оказался полным деревом. Вот, и я его буду использовать Только для превью, потому что, ну, знаете, такой Более мультяшный Вот, я, я, господи Я такой дебил понимаете, это выглядит Несуразно, нелепо Максимально, вот просто Выглядит, ну, короче, ну вы поняли Как это выглядит то есть не очень Блин Но у Саши все всегда через Жопу Да, я пролетел целый уровень Вот представляете, я пролетел целый уровень Кстати, у меня почему-то нет звуков Я надеюсь, звуки запишутся Оп, оп, оп вот, кстати, ребят, напишите в комментариях, вот как вы думаете, вот какое место я займу. Будет у нас всего три раунда. Я постараюсь не молчать, чтобы вы не заскучали. За мной увязался какой-то чувак, к которому я привязался а, до раунда. Он мне не нравится. Уходи отсюда, надеюсь, тебя там скинули. А, его уже нет? Наверное, скинули. О, чувак прилетел. Прекрасно. Слушайте, время идет, а людей... Как-то не меньше... О, по, по, этого ли, по Начали умирать, короче. Шесть человек. И вот сейчас на четверке остановится. Вот я гарантирую вам это. Я сейчас, кажется, упаду, потому что я ничего не вижу из-за микрофона. Ах, проблемы блогеров. Я не, я не понимаю, как я до сих пор держусь, потому что, ну, это реально трэш, типа. Я ничего не вижу из-за микрофона. О, я в тройке. Короче, мне поп-фильтр, но это э, хрень, чтобы если, ну, когда я БП там вот эти вот разные, чтобы вам уши не резало, вот эта вот хрень, короче, она она мне полэкрана перерезает постоянно. Я вообще ничего не вижу. Нет, я сейчас, опа, все спокойно, ребята, спокуха. Мы мы, оу, май гад. Мы, короче, сейчас можем занять первое место, если человек там упадет. Если он не упадет, то это будет не очень классно, и мы с вами займем второе место. Ну, как бы, второе место тоже место, как бы, конечно, не первое, но все равно, ребята, тоже второе место. Вот, и тем более, кто посерединке, у того яйца на резинке. Хочу вторую середину. Так, оп, оп, оп. Че он там падает, нет? Где он там вообще? А прикиньте, у него 11 джампов, ну, двойных прыжков в смысле. Вот. И он там сейчас вообще на уровень повыше. Хотя там вроде нет блоков. Только на последнем много. Вот там, где я сейчас. На дне. Господи, там, короче, у меня уровень повышен. Или что-то... А, ачив... ачивка выполнена от хайпикселя. Я думал, это я уже победил, типа. Да, размечтался я, видимо. Ну, я сейчас, кажется, умру. Или не умру. Вам очень, я думаю, интересно за этим наблюдать, потому что мне очень много кто писал. Господи, я, короче, сейчас. Я не могу сконцентрироваться на одной мысли, понимаете? Тут просто экшен. Я очень давно не играл в Тинтеран, вообще, в принципе, потому что, ну, типа, меня подписота просила, я не снимал, вот сейчас я решил снять все-таки. Почему бы нет? Живем один раз. Тем более, в полгода вас надо радовать. Хорошим контентом, который мы заслужили. Ее! Орем на всю, блин! Ивановскую! А, мне еще челка глаза закрыла. Я ничего не вижу. Ах. Я надеюсь, я сейчас не сдох. Ну -у -у. Чувак, надеюсь, ты сейчас упадешь. Ой. Сука. в итоге упал я. <с rich> ну, как бы второе место тоже место. Давайте перейдем к следующему раунду. Итак, ребята, вот уже второй раунд, вторая карта, Greenbelt. Я надеюсь, я правильно все это читаю, потому что мой уровень English, он, конечно, хороший, но не настолько, чтобы я прям все правильно читал, тем более это новое слово, как я понимаю, в моем словарном инвентаре, в моем словарном запасе. Вот, Видимо, инвентарь тоже новое слово, которое я запомнил. Потому что я чуть не сказал в моем словарном инвентаре Знаете, это Майнкрафт головного мозга Вот что я могу еще сказать? Там тупая рыба была какая-то Она как будто ДЦП Извините Но это так О господи, я просто Меня с зелькой жахнули, у меня уже бутеры Кажется, я наедливый Так, ладно, все. Вы просили тупые шутки, получайте тупые шутки Вот сейчас сидите и мучайтесь вот так вот, да, годный контент, блин, который мы заслужили, да, е, а я там сидел, мне писали, типа, Саша скатился, типа, летсплеев нет, шуток тупых тоже, там что-то в этом роде, короче, было, и там еще мой друг, Тракологс, такой сидит там, и тоже комментирует это все, ай, вот, ребят, вот напишите, вот, нравится, когда я вот так сижу, там, какие-то тупые шутки шучу постоянно? Нет, я на последнем уровне. Это все из-за ваших тупых шуток, ребят. Вот вы меня заболтали, что это такое? Да, я один сижу, да, меня все заболтали, просто невозможно так жить. Что это такое? Слушайте, я могу... Попробовать подняться, но не факт, что я там останусь надолго. Хотя там довольно-таки много блоков. Давайте попробуем. Не попробуешь, не узнаешь, как говорится. О! Смотрите, как полетел! И всего из 8 даблджампов у меня осталось всего лишь 2. Если я сейчас упаду, это будет вообще эпик фейл. Зачем я тогда вообще это все говно тратил? Что-то мне подсказывает, то, что вот, ну, на этой карте. Я не займу какое-то место, потому что, э, как бы, из-за того, что тут места много, тут люди очень долго бегают, вот, и умирают очень редко, к сожалению. <с> ну, в смысле, они сбрасываются, вот, и, соответственно, шанс победит, победить у тебя меньше, занять, то есть, какое-то, ну, хотя бы призовое место, если уж не победители. Хотя я победителя очень редко занимаю, вот это бывает в... Знаете, когда я не записываю, а просто играю там на стримах, может, или просто там, не знаю, левел качаю свой на хайпикселе. Да, я качаюсь через Тин они, а не через Sky как это делают многие. Вот так вот, ребят, вот берите пример с меня, вот. Поэтому я хорошо паркурю, играю в Тин ля ля <strable> Уже сколько я играю в Центиран? Ну, года наверное три уже. Опа, блять, прям перед тройкой. Ну, четвертое место, как бы ребят, тоже место. С кем не бывает каждый день такое. Ну, давайте тогда не будем расстраиваться и перейдем к третьему финальному раунду. Ну что, ребята, вот у нас третий раунд на самой отвратительной карте. Ну понимаете, тут она узкая. Разбежаться просто негде. Еще там слои, они вообще, типа, это полный трэш, типа, они чередуются. А, ну, я думаю, вы поняли, типа, это как спиннер, только с двумя фигнюшками ну, с двумя лопастями вот этими вот и мне это вообще не нравится типа вот и тут победить очень довольно таки сложно хотя раньше вот где-то в 2019 году в начале 2020 я прям на этой карте жестко тащил там чуть ли не каждый раунд у меня был призовой там не знаю победителя мог получить ну хоть не какашку оп так Идем. О, слушайте, уже умирают люди, уже умирают. Слушайте, нам бы куда-то в центр надо будет сейчас по-быстрому пройти, потому что иначе мы с вами не сможем долго продержаться на этом уровне. У уже, уже 12, понимаете? Вот, а сколько времени прошло там? Минута. За минуту, понимаете, уже все, там люди попадали, трэш. Так. Главное на этом уровне. Чем больше здесь остаемся, тем лучше. И тем меньше блоков, потом останется внизу, кстати. Оп, оп, оп. Оп, оп. Вот так вот, вот так вот. Сейчас придется, видимо, спрыгивать, да? Ну, придется. Я целый уровень пролетел, представляете? О, уже 4 человека. Я в шоке. О, ох. Я в жопе. Ребят, что мне делать сейчас? Я не понимаю. Я так понимаю, даблджампы мне здесь не особо помогут на последнем-то уровне. Ой, я в тройке. Ой, сейчас воз... О, Давайте мне второе место тоже хочу. Так. Куда лететь? Что делать? Оп. Нет! третье место ну слушайте призовое место все-таки скилл еще мой не пропал соединение потеряно серьезно в общем то дорогие друзья если вам понравилось это видео обязательно подписывайтесь на мой канал ставьте лайки и делитесь этим видеороликом со своими друзьями ну а с вами был я Сашари, всем удачи всем пока How? How?